Наверно, надо раньше было вникнуть в суть проблем Насколько да сколько это может продолжаться Наверно, будет проще все забыть, забыть совсем И не за что уж будет обижаться Да раньше я пытался разобраться, что к чему Пытался избежать какой-то ссоры но каждый раз не мог понять, зачем и почему. К чему эти пустые разговоры? К чему эти пустые разговоры? Я нисколько не жалею, Вся уже произошло. Это вовсе не потеря. Этому давно уж шло Теперь уже, наверное, я не буду вспоминать Вчерашний день, наполненный кошмаром Все наши ссоры, споры не возникнут вдруг опять Да не нужны мне эти ссоры даром Быть может, я когда-нибудь вдруг вспомню встречи миг мгновение нашей встречи, но только превратилось все в безмолвный сердце крик, И наш роман совсем недолговечен, И наш роман совсем недолговечен. Я нисколько не жалею, Все уже произошло. Синяя потеря к этому давно шло. Я нисколько не жалею. Все уже произошло, Это вовсе не потеря, К этому давно ушло. Я нисколько не жалею, Все уже произошло, Это вовсе не потеря, К этому давно ушло.